Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. С вами Ольга Арзуманян. И сегодня я хочу познакомить вас с новым проектом, который называется «Рубин». Проект этот час назад как был открыт на предстартовую, предстартовая регистрация и активация. Проект этот будет стартовать 10 Декабря 18.00 по Москве. Проект этот от честного админа Руслана Рахматулина, который зарекомендовал себя очень хорошим, честным и достойным админом. У него очень много проектов в рабочем состоянии. Это проекты как «Цунами», «Разбогатей», «Гранд финанс «Миллионер», «Лавимани» и так далее. Этот проект очень долго ждали. И час назад была открыта предстартовая регистрация. Ну и за час, ребята, у нас зарегистрировалось уже на сайте 1132 партнера. Эти цифры уже говорят о многом. Значит, здесь вы можете на сайте сразу же посмотреть маркетинг. А сразу говорю, что здесь привязан будет паэр кошелек, привязан. Выплаты будут идти к вам инстантом на паэр кошелек. Я активировала площадку ЛИТЭ 500 рублей. Выход с этой площадки будет 116 тысяч. Ну, регистрация здесь очень простая. Вводите вы свой логин, вводите свой номер пайер кошелька вводите почту и... Подтверждаете регистрацию, нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться», естественно пароль вводите, и вам открывается вот такой вот кабинет. Давайте посмотрим кабинет. По моей ссылке уже за час открыли ее 21 человек. Два уже человека зарегистрировались, два партнера. У меня активирована площадка за 500 рублей. Здесь есть площадка за 200 рублей. А здесь есть очередь за 200 рублей. Шахматы за 100. Точно так на этом тарифе за 800 есть и за 400. Вход на все полностью тарифы 4000. Как правильно активировать э, площадку, или же все площадки. Нажимаем «Финансы», вводим сюда сумму и нажимаем кнопочку «Пополнить». Вас переносит система на «Пайер кошелек». Вы подтверждаете, и вам на баланс приходит эта сумма, на которую вы пополните. Заходите на главную страницу и активируете те тарифы, которые вам по вкусу. Нажимаете активировать, активировать, активировать и активировать. Выбираете те, которые вам нравятся. В разделе профиль пропишите, пожалуйста, свою страничку в БК. Одноклассники. У меня э, не прописано, так как у меня нет ее. В фейсбуке и свой YouTube канал. Э, Заполните свое имя, фамилия Скайп, если есть, если нет, напишите свой номер телефона или Телеграм. Поставьте аватарку и нажмите кнопочку «Сохранить». В разделе «Баннеры». Завтра будут добавлены баннеры, а сегодня админ не успел. Связь со мной вы можете здесь Точно так добавиться ко мне в скайп, можете добавиться ко мне на YouTube канал, на Facebook и на uh, uh, страничку ВК. <coughs> в разделе ⁇ Выйдем сейчас ⁇ я покажу, где посмотреть маркетинг по всем площадкам. А марк... В разделе ⁇ Маркетинг ⁇ ролики записаны профессиональным диктором-маркетологом. Очень все доступно, все ясно показано и рассказано. Поэтому маркетинг я рассказывать не буду. Ну, и на этом я прощаюсь с вами, ребята. Я что хочу сказать, а скоро уже Новый год. Приходите, заходите в мою команду, поработаем, заработаем себе деньги. И на подарки, конечно, своим родственникам, детям, внукам. Поэтому есть возможность, и причем очень хорошая. Есть доступный вход. Вы можете, можете не только на 500, вы можете активировать и те же тарифы, и работать на всех тарифах. Жду вас в своей команде. До новых встреч. С вами была Ольга Арзуманян. Не забудьте поставить лайк, если вам ролик понравился, и подписаться на мой канал. До новых встреч!